Я страдала хроническим пенопритом. Но вот буквально к 35 годам у меня развилась почечная достаточность 4 степени. Мое состояние было ужасное, полная токсикация организма была практически. У меня почки работали только справлялись только на 20%. В общем, слабость, усталость, недомогание было сильное. А по ночам был страшный зуд. Спать не могла, давление было очень высокое, в общем, все было очень плохо. Врачи мне посоветовали гемодиализ. И я думала <свят> соглашаться и соглашаться, потому что гемодиализ в моем возрасте, мне всего 35 лет, думаю, куда мне гемодиализ. Это, всё, это конечно, санкция, все, это, конечная станция, и я решила отказаться от него. И отказавшись от него, я буквально ну, спустя месяц встретила очень хорошего человека на своем пути. Он меня пригласил сюда. Я прослушала информацию. Это у вот Зоя Николаевна Теретьева. Спасибо ей большое. Я прослушала информацию и решила для себя, что я буду пить эту продукцию. В общем, взяла на полгода, пропила. Самочувствие у меня улучшилось, анализы хорошие стали. В общем, гемодиализ у меня далеко позади. Я, в общем, счастливый человек и живой. Спасибо большое на помню. Это отличный продукт, сто процентов работает. На себе проверила. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Ульяна. 52 года. Ну, поскольку мы с Аленой, давно знакомы, которая меня привела с уговором. Я почему-то стала употреблять. Перед новым ну, м годом попала в жуткую валью, Ну, жуткую. Ну, в общем, было очень тяжело. Была стильная истерика. После, да, был перелом основы черепа. Ну, истерика, потому что одноглазая стала, и что не могла достроить свой дом, и вообще вот не повременная, короче. Ну, в общем, это все прошло. Самое главное настроение, короче. Ну вот вот ну, самое главное, прекратились, но ну, есть боли, но прекратились такие головные, которые все время. Теперь я не пристаю к врачам, к неврологам, не хочу уже третий год. Вот. Потому что меня спасает вот эта наша гарантированная, качественная продукция. Во-первых, я прекратила плакать, вот, голова перестала кружить. Я хотела сообразить. Лучше, чем раньше. Да. Ну, в общем, благодаря моей Лене, благодаря Пуфитанию. И вот самое главное, это действительно удивительный продукт. Спасибо компании. Меня зовут Ольга, мне 52 -го года. 5 лет назад я познакомилась с этой компанией, замечательной продукцией. Был один И вот с первых моментов что это 100% работающий продукт. Сейчас мое состояние здоровья замечательное, отличное. У меня еще был цистит, который я забыла уже за 5 лет. То есть настроение отличное. Просыпаюсь с легкостью, бодрое. То есть замечательное настроение. Я приглашаю всех, кто сегодня пришел в первый раз, принять решение именно нас в свое здоровье, то есть воспользоваться этой возможностью. И очень благодарна компании и продукции, и человеку, который меня пригласил, и компонентально низкий поклон. И всех приглашаю. Приходите. Добрый вечер всем. Меня зовут Юлия, мне 65 лет. В этой компании я уже 4 года пригласила меня сюда жена. Ну, к тому времени у меня такие были недуги. Это кондроз шейный и поясничный особенно. Очень сильно меня донимало это дело. Иногда даже не мог честно говоря. И еще наша мужская болезнь распространенная – это простатит, естественно. И когда мы узнали об этой продукции, у меня этой продукции, значит, я стал ее употреблять. А перед этим, когда узнал, что у меня простатит и был уроды, он мне сказал, что ну выписал дорогие какие-то лекарства, три месяца попил, но только мне хуже стало почему-то, не знаю. И вот как раз вот это вот годами, как раз по времени это, я стал употреблять. А урол тем более мне сказал, что конечный результат, у тебя все равно будешь делать операцию. Все к этому приходят. Но я не захотел этого никакой операции еще. Вот в результате употребления этой продукции замечательно просто. Я вот для мужчин особенно говорю, знаете, что вот это 100% помогает. Я сейчас никакой операции не делаю, прекрасно себя чувствую. У меня ни спина, ни шея, теперь, ни контроль, кстати, вообще ничего нет. Еще у меня мама, ей сейчас 89 лет. Но когда ей было 87, у нее такая куча таблеток была на столе. И я не спрашиваю никого, мы купили эту продукцию, она пропила тоже и все. И сейчас ей 89 лет, она прекрасно себя чувствует. Ни одной таблетки нет у меня сейчас на столе, вообще я не беру в аптеке, вообще не грамотно. И давление хорошее, и все, она регулируется, замечательно. Просто советую всем воспользоваться, действительно, кто в первый раз туда пришел и не знает об этом. Рассказывать людям об этом, это просто замечательно. Спасибо. меня зовут Зоя, мне тоже 65 лет, как мы Юрий Александрович, он всегда под впечатлением и всегда говорит, как люди не понимают, что это работает. Да, продукция уникальная, она приносит восстановительные процессы для каждого, будь то 90 лет, будь то с мало с первых дней жизни. Ну, у меня, конечно, тоже результаты прекрасные. Я проработала всю жизнь в медицине 42 года, и я всегда искала вот именно такую продукцию, которая бы не убирала симптомы, а боролась с причинами заболевания, чтобы заболевание уходило полностью. И я вот, к своему счастью, в 61 год нашла вот эту замечательную продукцию. У меня ушел хронический бронхит, у меня ушли постоянные головные боли, от которого вообще ничем не снимались. И потом я подумала, у меня мама умерла от инсульта, отец ушел от онкологии, и я знала, что меня ждет. И поэтому я приняла сразу решение, когда меня Ольга Алексеевна познакомила с этой уникальной продукцией, то я сразу приняла решение пить эту продукцию. И вот в течение пяти лет, я только радуюсь, потому что и эта продукция еще и омолаживает. Кто, кто меня не видел вот несколько лет, они удивляются, что Николаевна, какой вы помолодели. То есть она еще и, и омолаживает. Продукция замечательная. Я благодарю компанию вот, при таком огромном потенциале научно-исследовательский институт. Э, такие, такая огромная, мощная э, горска врачей, профессионалов профессоров, которые вот именно работают над этой продукцией. Я благодарю компанию, благодарю Ольга Алексеевну, Любовь Итальну, что вовремя пришла в эту компанию. Спасибо за внимание. Я хочу сказать, что если бы. А, меня зовут Адонна, мне 51 год. Если бы не эта продукция, если бы.. А... В 2012 году мне не предложили пить этот продукт, сказать, Алена, ты будешь жить, меня бы на этой сцене уже не стояло это точно, это сто процентов, Потому что после инъекции в зубном кабинете, в стопатологическом, у меня пошатнулось так сильно здоровье, что я стала лежачей. Просто после инъекции химического препарата. Врачи от меня отказались, в том плане, что нет мест, лежите дома, лежите, два вот с половиной месяца я лежала. Любовь Витальевна, спасибо огромное, что она мне так и сказала. Вот эти важные слова для меня тогда прозвучали. Алена, пей, будешь жить. Мне не важно, что-то в составе, сколько это стоит. Я взяла и начала пить. Через три недели я уже перекидала машину угля. Вот из, лежачего, э, из лежачего состояния я уже вот так села. Теперь пробила энерго-массажер. То есть здоровье мы поправили, все хорошо, но мы же... Вот особенно женщин касается, да? Мы любим за мужчин что-то сделать. Супруг на работе, я подняла мешок 50 кг с пшеницей. Что получилось? У меня заприняло спину на следующее утро, я просто с кровати не могла встать. Куда я звоню? Я звоню Любовь Витальная. Любая, помоги!» Любая говорит, давай на такси и как-нибудь к нам. Пил энергомассажер, сейчас мы тебе промассажируем. Реально, через 10 минут, вот, вот массаж идет, через 10 минут я поняла, что у меня все, спина отошла, то есть боль ушла совсем, и нога стала себя чувствовать. То есть у меня еще и нога отнялась при этом. Вот. То есть один всего сеанс меня поднял на ноги, понимаете? И у меня сразу возникло вот это решение, что я покупаю этот биоэнергомассажер. Теперь он у меня дома, я массажирую всех своих родственников, я оздоравливаю Мне 60 лет, я, конечно, тоже получила очень много результатов за 5 лет, но я хочу вам рассказать об одном, который очень меня удивил и вообще, не, как сказать, даже не вписывается в наши медицинские рамки. В 30-летнем возрасте я заразилась хроническим гепатитом профессионально. И моя родная медицина ничем не могла помочь мне до сих пор. И когда я пропила полугодовую программу, это системная продукция, которая восстанавливает здоровье на клеточном уровне. И плюс еще акцентировала вот на этот продукт лексин 3 драгоценности, у которого очень много возможностей. Он лечит при всех хронических заболеваниях и даже таких неизлечимых ауто аутоиммунных, такие как ревматизм, гевматоидная артрит, сахарный диабет, мой гепатит В, гепатит С. И онкология в том числе. Я, конечно, периодически бывает три драгоценности, как спросил я считала. Но когда в 2016 году при обследовании у меня получился гепатит B отрицательный, отрицательный австралийский антиген, который считается маркером гепатита B, я была просто удивлена, поражена, и только тогда до меня дошло, что эта продукция, ну действительно нет аналогов этой продукции, потому что она работает на клеточном уровне, системная, восстанавливает наш организм, ну полностью, только каждый идет своим. Поэтому я хочу вам сказать, если у вас закралось какое-то сомнение, чувство недоверия и скептицизма, сделайте первый шаг и начните свой путь в восстановлении здоровья и благолетия. Еще хочу сказать такие строки. о Аккортицепсии слагают легенды, называя божественным даром. А весь мир благодарит плохому безмерно за продукцию, за бесценный подарок. Привел меня сюда. Значит, 7 декабря у меня есть документ направления на операцию 7 декабря по удалению желчного пузыря. Когда я получила это направление два года назад в 2016 году во мне восстало все. И я сказала себе, не может быть такого, чтобы я с этим не справилась. Меня пригласили на презентацию тоже праздник, на котором вы сегодня присутствуете, я пришла и сразу приняла решение. Я взяла большой семейный пакет, и мы всей семьей стали оздоравливаться. На прошлой неделе я проходила компьютер на томографию и когда я уже начала выходить, доктор сказал, подойдите, пожалуйста, ко мне. Я? Да, вы. И смотрит на меня, как говорит, вы что, гормоны принимали? Я говорю, нет, я гормоны не принимала но использовала все возможности, чтобы восстановить свое здоровье. Он говорит, я вас поздравляю, вы очень правильно выбрали путь. Я ему не раскрыла секрет, но этот секрет заключается в приеме нашей замечательной продукции, потому что эта продукция полностью восстанавливает все функции организма, и все то ненужное, которое накопилось за 60 лет жизни, оно постепенно выводит все токсины и все эти образования, которые ради которых хотят наши доблестные врачи, спасибо, они много раз меня спасали в этой жизни в западной медицине, но тем не менее, когда орган можно сохранить, это надо делать. Потому что природа природе все предусмотрено для того, чтобы человек был здоров и жив. Поэтому без всяких сомнений, Дорогие новички, принимайте решения и не считайте, что деньги дороже жизни. Дороже жизни нет ничего. Я благодарю компанию, я благодарю моих партнеров, у которых я каждый день учусь, с которыми мы каждый день обмениваемся своими результатами и с которыми вместе идем дорогой жизни. в очень тяжелое, тяжелое положение. В 2018 году я перестала жить нормальной жизнью, улыбаться, разговаривать с людьми. Я не стала выходить из дома, Вела, закрылась от всех. И самое главное, появилось такое состояние усталости ненужности э, жизнь окатила и постоянные слезы, постоянные жалобы, хотя по жизни я человек-оптимист. И когда Надежда Романовна, спасибо ей, она меня уговорила э, за два года. Первый раз я пришла два месяца назад, два с половиной месяца назад. И Сразу такой коллектив партнерский такое, знаете, общение душевное, что я выкупила продукт компании и в течение вот двух с половиной месяцев я под наблюдением Зои Николаевны и в сопровождении я все время пью в системе, потому что это системное очищение, регуляция и восстановление. Клетки, они просто так не восстанавливаются. Им нужна поддержка, им нужна наша помощь. Помощь и моральная, и физическая, и всякое разное. Ну а сейчас я уже с вами вот. хорошего здоровья, потому что продукт действительно уникальный. И так как я учитель почти с 50-летним стажем, то я все это конспектирую.